здравствуйте дорогие мои так, надеюсь нормально все с освещением да? сегодня у нас тема как сделать так чтобы мужчины не сливались да? как сделать здравствуйте еще раз мои дорогие меня зовут елена алексеева я помогаю женщинам стать счастливыми уже пять лет в онлайне точнее с 2015 -го года, и до этого у меня это успешно получалось в оффлайне, да? то есть вживую. Что же хочется сказать? Да? Очень часто девушки мне пишут, что мужчины там год думают о следующем свидании, не идут на сближение, пропадают, исчезают. То есть о чем здесь? Да? В первую очередь, конечно же, женская самооценка. Можно уже понять, где женская самооценка, если год женщина ждет, что мужчина все-таки захочет с ней на свидание. Никаких ждать. Особенно, когда вам 40, плюс 50, плюс 60, плюс когда уже ждать? Ну, в 20 лет еще можно подождать, там, ну, сколько подождать? Ну, 15 минут можно подождать, в 20 лет. Но когда вам уже больше, то все. Забывайте про какие-то ждать, да, то есть следующий, следующий, следующий, следующий мужчина, создаем институт поклонников, то есть несколько мужчин, с которыми вы не входите в близость, только общение, комплименты, взаимокомплименты, кино, чай в дневное время, никаких ночных свиданий, не вечерних, потому что это по умолчанию дает согласие, даете согласие мужчине уже на близость, и он дальше будет... Стараться сделать все возможное, чтобы вас уложить в постель, а женщины чаще всего э, не понимают, почему он так себя ведет, как я его с чем спровоцировала. Просто язык мужчин — это по умолчанию очень многие вещи, которых женщины не подозревают. Поэтому свидание в дневное время, утренние часы, завтрак в каком-то кафе с пирожным и вкусным чаем, библиотека, какое-то кино в часов там, в 6 да? чтобы до темноты вернуться домой, как э, маленькие девочки, да, папа заругает или там мама заругает, э, все, ведем себя как приличные женщины. В следующем, несмотря на то, что есть такое убеждение, мы же уже взрослые, взрослые, да не взрослые, да, то есть сознание может оставаться и в детском садике, и у мужчины в том числе, многим э, мужчинам вообще еще нужно сидеть в песочнице и там, пирожки делать из песка, а не с женщинами заниматься, или там хомячков еще заводить, они там даже еще не выросли, чтобы за кошкой ответственность нести, только за хомячка. А женщина — это большая ответственность, чем э, хомячок и кошка. Да? Поэтому здесь нужно вот эти моменты все рассматривать, насколько ответственен мужчина, насколько он готов взять ответственность за вас. И, конечно же, не брать ответственность на себя, да? то есть это позволить это сделать мужчине. Ваше состояние, да, то есть это женская природа, женская природа транслировать свое состояние, то есть если вы в хорошем состоянии, все вокруг сияет, и луна красивая, необыкновенная, и не знаю, там дождь такой классный, и птичка поет, супер вау, да, и все это вас радует и наполняет. И когда у вас плохое настроение, вам хочется плакать, вас ничего не радует, ничего не успокаивает, э, трудно себя привести в порядок, вот это два состояния, да, то есть, вот, ну, сказка про царевную Несмеяну все знают, никто не хотел жениться на царевне Несмеяне, за нее давали в приданное, никто не хотел, да, единственный нашелся Иван, который женился на царевне Несмеяне, то есть э, вероятность, что найдется, когда вам плюс, помним, что царевне Несмеяне было там совсем мало лет, да, маловероятно, что когда вам 40+, 50+, и 60+, найдется такой Иван. Да? То есть мужчины уже получили свои негативные опыты, у них, скорее всего, уже были жены, которые там в состоянии царевны несмеяны были, они уже устали вот так от этого и понимают, что это им не нужно. То есть чем больше им лет, тем больше у них опыта. Да? У них нет интуиции у мужчин, но у них есть опыт. И опыт им говорит, что такую женщину не надо выбирать, это оставшееся время, она только даст горькости к, жи к жизни, которую он будет рядом с ней проводить. Ему нужна сладкая женщина. Вот Таша Хразада, которая говорит сладкие речи, которая там поет своему калифу пол полночи дифирамбы, да, что справедливый из справедливейших, э мудрейший из мудрейших и так далее. А потом она ему рассказывает какую-нибудь сказку, которую он на рассвете заканчивает рассказывать. Вот с мужчинами точно так же надо. Да? И причем не только на этапе знакомства, а и потом. Мой муж говорит, ты мне не даешь никакую тему для разговора. Я говорю, здрасте, я готовилась к тому, чтобы там, провести первое свидание, наши отношения, выйти замуж, а дальше я не планировала давать тебе темы для разговора. И уже твоя очередь давать темы для разговора. Но вот на самом деле мужчины, они также ждут инициативу от женщин. У них негде получиться. отцы им не дали информацию, как вообще отношения заводятся, поэтому либо мы их э, танцуем, как нам надо, либо мужчины вообще проходят мимо. Ну, конечно же, хочется сказать, что инициативу тоже должны проявлять женщины. Да? Чтобы мужчина понравившийся не сливался, на первое место я бы поставила вот это внутреннее состояние. Даже внешний вид — это уже второе состояние. Да, есть такое убеждение, мужчины любят глазами, они обращают внимание на внешний вид, но потом они все равно рассматривают внутреннюю составляющую. То есть если женщина там супер красавица но она грубит мужчинам, там, каждого второго посылает в эротическое путешествие, да, или ругается матом, еще какие-то такие моменты, унижает мужчину за какие-то поступки, да, Там, ну, ошибся, ну, ошибся, ну, каждый может ошибиться, да? женщина старается его вот прям задеть, надавить на больное, да? вот здесь вот эти моменты, они отталкивают. Какая бы она раскрасавица ни была, она проиграет, обязательно проиграет, мужчина ее не выберет. И чем больше им лет, тем больше они понимают, что не в красоте счастье, а счастье вот в этой внутренней красоте, которую еще нужно рассмотреть, бывает, во внешности не так ярко она проявляется. Но у женщины золотое сердце, она вот в любой трудной ситуации скажет все равно добрые слова, вот это ценно. Вот это ценно, когда она найдет в любой критической ситуации, возьмет вину на себя или найдет, за что его все равно поблагодарить. Да, вот это ценно. То есть здесь уже, когда мы 40 плюс, 50 плюс, 60 плюс, важна мудрость женская, не внешность. Внешне вы должны быть просто ухожены, вы, вымыты в душе, прическа. Конечно, себя надо украшать, потому что женщина, которая украсила себя, она даже когда читает молитву, ее молитва будет быстрее услышана, чем у той женщины, которая сидит с лохматой головой в грязном халате и читает молитву. Да? То есть вот здесь это играет очень тоже серьезную роль. Поэтому внешность нужна, чтобы просто за ней ухаживать. Мы просто в ответе за свое физическое тело, мы должны за ним ухаживать. Да? Ну и делать все, чтобы нам нравилось. Нравятся длинные ногти, значит у нас длинные ногти, аккуратно ухоженные, да? если нам нравится яркий лак, яркий лак. Да? Если нам нравится э, прическа с, с лаком из парикмальской, значит прическа с лаком из парикмальской. Если нет, сами привели себя как-то в порядок, но сделали себя красивее, чтобы не просто как попало. Да? Э, и вот это, вот, конечно же, важно. Важнее, конечно, внутренняя составляющая. Что такое внутренняя составляющая? Это сад да? или поле. Поле у тех, кого, кто не ухаживает за своим внутренним миром. Да? То есть там ветром принесло какой-то трав, какие-то травки, какие-то муравки, и вот они там растут. Да? Бурьян, колючки, вот это прорастает. И если вы собираетесь внутри в своем состоянии сделать сад, цветущий фруктовый сад, приносящий сладкие плоды, да? а вот тогда придется потрудиться, тогда придется выкорчивать все эти колючки и посадить уже плодовые деревья, и еще поливать эти плодовые деревья, чтобы они в вашем саду прорастали. Вот это вот внутреннее состояние, это будет то, чем вы наполнены, то, чем вы наполнены. Когда наступают в автобусе человеку на ногу, сразу видно, чем человек наполнен. То есть человек, у которого внутри фруктовый сад, он улыбнется и еще извинится перед тем, кто наступил ему на ногу, скажет: Извините, я так стоял неудобно, или я так стояла неудобно, и вы меня, наверное, не заметили. А тот, у кого внутри гнев, обиды, страхи, колючки, да, вот в этом саду, он, конечно же, начнет возмущаться, скажет, ты что, не видишь, куда идешь, ты то не видишь, что тут моя нога, как ты посмел, наступить или посмела, да, то есть здесь вот как раз ярко показывается, что внутри. И вот с мужчинами, когда мы хотим мужчину, важно понимать, что мужчины тоже не хотят вот этой вот э, травы в поиск, колючки, да? они хотят плодовый сад. И женщина, у которой внутри плодовый сад она излучает тепло, излучает свет. Этот свет реально ощущается. Вот сами встречали, что вот с каким-то человеком хочется еще-еще еще стоять и разговаривать, да, или там сидеть, прийти еще раз гости, купить тортик, поболтать за чаем про что-то интересное, послушать, что расскажет. И просто хочется вот рядом быть. А, с другом, а другому человеку хочется э, вообще дверь не открывать, когда он пришел или стучит, или где-то встретился, да, даже не поздороваться, не посмотреть в эту сторону. То есть почему? Потому что вот эти разные состояния. И, э, конечно же, примеры вот женщин, да, в возрасте. Я просто помню, в детстве у нас была одна соседка, э, ровесница моей бабушки. Наверное, уже нет живых, мы уже давно переезжали оттуда, э, где мы жили большую часть моей жизни, и потом я в Испании уже 17 лет, не знаю, как сложилась судьба, наверное, уже их нет, живых. И вот у нее был муж, и она на лавочке была единственная женщина, которая не критиковала никого. Остальные одинокие женщины, бабушки... То им колготки короткие, то вот у нее декольте, то у нее пошла стрелка по колготке, то она беременная замуж вышла, то какой-нибудь еще пургуй несут, и несут, и несут, то ту девочку критикуют, то эту девочку критикуют. Это ужасно было. И вот это была единственная женщина, которая никого не критиковала. И они с мужем занимались медом в советские времена. У нее была машина, она водила, не он, даже не муж, она водила машину, я не знаю, если не никакого какого-нибудь 20 -го года, то есть такими вот э, здоровая такая машина, так, такие над колесами вот эти вот крылья, э, даже, даже не знаю, как называется машина, но вообще, и они все лето жили где-то на пасеке, э, собирали мед, где-то там в деревне они были, и всю зиму они на рынке продавали мед, который собирали, и у них так все дети э, занимались тоже медом, и вот женщина была наполнена вот этими вот, Пасекой, вот этими пчелками-жужжалками, вот этими вот цветочками, в которых они там собирают этот мед, она вот в жизни у нее было все, у нее много детей, и не все были такими э, позитивными, да, то есть ей пришлось испытание прожить ой-ой-ой, сколько. Но, тем не менее, она сохранила вот этот вот позитивчик, которым она была наполнена. Но таких единицы. Да, то есть на, на, в тот момент не было никаких практик, не было коучей, не было психологов толком, да, только какие-то очень дорогие психологи, и люди не ходили, поэтому было видно вот это вот. А другие женщины, они просто наполнены болью, обидой, ревностью, завистью к молодым, да, что вот и, и у них еще вся жизнь впереди, они могут в короткой юбке ходить, а они уже все свои короткие юбки относили, свои каблуки, свои стрелки, уже у них все в прошлом, им больно и обидно от этого они наполнены вот этим вот негативом, обидами какими-то, непрощенными. И вот от этого всего нужно освободиться и стать вот такой вот теплый, светлый, приятный, классный. И тогда ну, ни один мужчина не устоит, ни один, сколько бы вам лет не было, даже если вам 8 лет, а вы вот такая классная, позитивная, супер-вау, и не сможет мужчина мимо пройти. Поэтому, девушки, приглашаю вас, пишите мне в личные сообщения, Приглашаю вас на консультацию, на которой я задам вам три вопроса. Я веду сейчас исследования, ну, в основном веду исследования, чтобы знать, на какие темы писать посты, на какие вести вебинары, на какие сделать коучинги, чтобы были востребованными. И я задам вам какие-нибудь три вопроса, но, может, какие-то дополнительные родятся вопросы. И вот Чисто, чтобы мне понять, про что мне дальше вести, какие темы будут актуальны для вас. Да? И вы сможете спросить какие-то вопросы меня. Да? То есть что-то вас интересует в отношениях. Я вам с удовольствием отвечу. То есть мои, мои вопросы займут 10-15 минут. И если с вами потом чуть-чуть еще задержимся, ну, 30 минут, 20-30 минут, да, такая консультация, приглашаю вас, пишите мне личные сообщения ВКонтакте, в Инстаграме. В Ютубе есть везде контакты мои, и мы с вами пообщаемся на такой консультации. Хорошо, обнимаю вас, желаю вам счастья, угу. оно так ценно, пусть оно войдет в вашу жизнь и останется навсегда. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.